Меня зовут Александр Ивашко, я являюсь руководителем производственного цеха номер один специально-конструкторского технологического бюро с опытным производством. Сотрудники нашего подразделения занимаются изготовлением деталей комплектующих для действующих промышленных образцов. Также перед нами стоит задача выпуск масштабных действующих моделей. Модели используются на выставках для демонстрации концепции нашей идеи. Мы постоянно расширяем производство, увеличиваем количество оборудования и заинтересованы в подборе высококвалифицированных персоналов. Найти сегодня высококвалифицированных профессионалов крайне затруднительно. Поэтому мы готовы подбирать кадры чуть выше среднего уровня и растить в них профессионалов, которые, естественно, будут давать впоследствии какую-то отдачу. В нашем секторе на сегодняшний день уже трудится 53 человека. Задачи у нас специфические, нестандартные, у которым зачастую просто нет международного опыта. Мы нестандартная компания вообще в целом. Мы создаем то, что никогда не было на рынке. Работая в нашей компании, научился ко всем задачам подходить творчески. Из основных навыков, которые я здесь приобрел, могу подчеркнуть умение расставлять приоритеты, анализировать принятые решения, и своевременно вносить исправляющие алгоритмы. Потому что если мы что-то организовываем, мы должны видеть, что у нас на выходе. На выходе должен быть качественный продукт. Должен быть результат в срок. Если ты не будешь анализировать деятельность, ты не добьешься на выходе правильных результатов. Когда мои друзья и родственники, близкие узнали, где я работаю и чем занимаюсь, у них был легкий шок. Они не понимали, что это, с чем едят, для чего это нужно. Ну, со временем, разобравшись, разделили мои интересы. А сегодня очень с большим ажиотажем следят за развитием нашей компании. За нами повышение качества. Каждый день все лучше, лучше, и лучше, и лучше. На ступеньку выше. Получилось значит, шагаем еще на одно. Получилось значит, еще выше. Нет предела совершенства.